Адова вода. Анатолий столетову. Адова вода дикий перевертен. А кусочки льда век мечтают в черти. Ангелы, когда вознесут молитвы, обретет о да. Дух последней битвы. Адова вода. На фоне заката. Да, меня, наверное, еще рано снимали Находи заката Находи заката Обретет ода дух последней а, духи да, Адовая вода.